Так сегодня у меня распаковки лента, который рекламирует по разным каналам, как Суперфикс называется, который клеит, клеит все подряд там, трубу можно заклеить, там, короче, водостойка такая. Вот. Но здесь она намного дешевле, чем в рекламе, потому что я на льготы закажу. Сейчас мы ее распакуем и проверим. Так запакована как-то так очень хорошо. Сама лента запакована. На ну, ней никаких обознавательных знаков нет. Вот такая она. Тут бумажки. Не знаю что это такое. сейчас я попробую вот у меня банка ток сделаю дырку пробую заклеить все дырка имеется я еще намочу ее дырку эту сделаю небольшую Заплатку видно там вот. беру я ее себе для палатки, потому что у меня палатка в дырочках там получилось, что ну. на сучок напоролся. Ну все равно запользуется палаткой и рано или поздно на да? так получаешь проколы. Так вот снял я. Лофанку Сейчас я немножко намочу здесь. Все. И попробуем заклеить. Так. Как? Бурки есть какие-то, если видно. Да ее получше. Требуйки прошли. А, мимо камеры показал. Все. Сейчас я нажимаю, сжимаю, не пропускает. Вот такая вот полезная вещь. Рекомендую. Герметичная. и уже, кстати, нет оттирается очень-очень тяжело, кстати ссылка на не будет в описании реально водостойкая, реально очень стоящая все, подписывайтесь, там проходите по ссылке можете заказывать, если необходимо, вот такая штука